Египетские жрецы, по словам греческих авторов, владели тремя способами объяснять свою мысль. Первый способ был ясный и простой, второй символический и образный, а третий священный и иероглифический. То же самое слово принимало по их желанию либо свой обычный смысл, либо образный, либо трансцендентный. Гераклит выразил эти три способа изложения как говорящее, обозначающее и скрывающее. Когда дело касалось богословских и космогонических наук, египетские жрецы всегда употребляли третий способ письма. Их иероглифы имели при этом три смысла, и соответствующие различные в одно и то же время. Два последних смысла не могли быть поняты без ключа. Этот способ письма таинственный и загадочный, исходил из основного положения герметической доктрины, по которой один и тот же закон управляет миром естественным, миром человеческим и миром божественным. Язык этого письма, поразительно сжатый и совершенно непонятный для толпы, обладал своей особой выразительностью, доступной только посвященному, ибо посредством единого знака он вызывал в его сознании начало, причины и последствия, которые, исходя от Бога, отражаются в слепой природе и в сознании человеческом, и в мире чистых духов. Благодаря этому способу письма посвященный обнимает все три мира сразу. Моисей до исхода из Египта служил жрецом в Мемфисе бывшим тогда столицей Египта, поэтому он обладал герметическими жреческими знаниями и написал свою книгу бытия египетскими иероглифами, заключавшими в себе все три смысла. Он передал ключи от них и дал устное объяснение своим преемникам. А во времена Соломона книга бытия была переведена на язык финикийский, а когда после плена Вавилонского Эздра переписывал ее арамейско-халдейскими письменами, то те иероглифические ключи, что закладывал в писание жрец Моисей, не могли сохраниться в этих примитивных языках. Затем трехуровневое описание в отдельных иероглифах исчезает из употребления. И теперь для массового вброса используется один и тот же текст для всех уровней посвящения. Непосвященная толпа поглощает текст и воспринимает его лишь как увлекательный рассказ, и не более того. Она будет носителем сюжета текста и неосознанно исполнит скрытые в нем между строк сценарии. Особо одаренные люди, которые умственно превзошли толпарей, смогут уже осознать фрагменты сценария из внедренного текста. Ну а посвященные, подготовленные люди умеют распознавать в тексте смысловые ключи и расшифровывать полный смысл подсознательных междустрочных сценариев. Сегодня массовые средства распространения информации значительно усовершенствовались и расширились, но кардинально от тех первых жреческих пергаментов не отличаются. Все равно, эти кинофильмы, театральные постановки, картины, музыка, памятники культуры, популярные события, праздники и многое другое, что приковывает внимание толпы, содержат в себе скрытые ключи-символы, сценарии и мировоззренческие матрицы, которые проникают на уровне сознания и подсознания в зависимости от посвящения.